Всем привет, дорогие друзья, с вами Банан и я вам готов представить 4 крутых датапака. Ну что, давайте э, начинать э, смотреть данные датапаки. Поехали! Итак, ну а первый датапак это Immersive Soundings. Он добавляет атмосферные звуки в каждый биом. То есть вот я сейчас погромче сделал. Итак, наслаждайтесь. Так, ну а следующий датапак у нас называется Ninja muse И он добавляет паркур в Майнкрафте. Прикиньте, ребят. Вы тупо можете уже запаркурить. Можете зацепиться за эту стенку. Но долго выдержаться на ней не будете. Так как у вас, соответственно, кончаются силы. И вы должны быстро вот так вот двигаться. То есть вы даже можете вот так вот с разбега вот так запрыгивать. И всякое подобное делать. Можно также ложиться. То есть, это э, тот же самый смарт-мувинг, то есть, э, э, но, соответственно, без модов. Можно даже отталкиваться от стены, чего смарт-мувинга не был. Но, конечно, правда, вам придется действовать э, довольно-таки быстро. Э, для того, чтобы преодолеть э, данное препятствие. То есть, вот, видите, я могу просто брать, оп, беру и отталкиваюсь от стены. Так, ну-ка, давайте-ка вот залезу вот так вот. -то. Отлично, и... Как вы можете заметить, все прекрасно у меня а, работает. Так, ребят, а, я забыл сказать то, что Ninja Moves, а, у нас также добавляет, соответственно, перекаты. То есть вы когда падаете, а, вы можете, так сказать, сделать перекат. Но почему-то у меня сейчас не получается. Вот, ребят, у меня получилось сделать перекат. То есть, и я так понимаю, он будет смягчать падение. Так, а, ну а третий датапак. Uh, у нас называется Improved Villages и он добавляет. Так, ну, а далее у нас идет а, датапак от а, нашего человека, да, от СНГ-комьюнити, а, то есть Биксти. А, а, он а, добавил а, более, 10, ой, не более 10, а 10, соответственно, а, новых блоков. А, итак, давайте-ка начнем. А, первые два блока это... Водный насос и лавовый насос. Они ничем не отличаются, просто качают разные жидкости, получается. Вот мы ставим, получается, блок, да. Вот такой вот он красивый. И для того, чтобы данный насос работал, нужно на него кинуть, получается, ведра с водой. И затем, получается, сломать блок внизу. И вуаля, у нас получается насос. Так. Значит, надо сломать еще один блок И вот, пожалуйста, у нас начинает качаться вода И мы получаем вот столько ведер воды То же самое работает с лавой Вот, но, соответственно, надо поставить на лаву Итак, ну а далее у нас идет глушитель а, звуков. Так, давайте-ка я его сейчас а, возьму. То есть ставлю, и у нас все звуки будут заглушаться. Но, к сожалению, то есть будут появляться вот такие вот, как будто бы дерганье там, моргание. Но а, все равно это намного лучше, чем слушать вот это. Так, ну а далее у нас идет разрушитель а, блока. Так, получается... Дебил. А, делаем генератор, соответственно, булыжника. Ну, я вам сейчас показываю пример, как его можно использовать. Вот, да. И ставим данный блок. Так. Это сейчас он, получается, смотрит у нас а, на север, да? Если я не ошибаюсь, нет. На юг, получается. А, нам надо на запад. Все. Uh, и как вы можете заметить, он будет саму вот так вот ломать uh, блоки. Можно, допустим, uh, поставить uh, сюда воронку, uh, и все, он будет сюда складывать, получается так. И вот, пожалуйста, у нас uh, Готовый, соответственно, генератор булыжника. То есть, как на каких-нибудь модных скайблоках, там как у Заквели, там Redstone Sezon и всякое такое. Но у нас более, соответственно, прокачанная версия. Так, ну а далее у нас идет а, убивающий блок. Е-мое. Смотри, харкают на жители. Так, ну а далее у нас идет убивающий блок. Что он будет делать? Он, соответственно, будет убивать всех сущностей в каком-то определенном э, радиусе. С них также будет падать, соответственно, дроп. И можно это использовать на каких-нибудь фермах. То есть, либо же поставить э, на какой-нибудь спаунер, и весь дроп будет падать к вам, и даже не надо будет заморачиваться с постройкой каких-либо э, ферм. Так, ну а далее у нас идет сигнализация. Э, как она работает? Вот так вот, здесь у нас стоит сигнализация, и, соответственно, при подходе какого-то игрока а, к данному блоку, он будет вот так вот, соответственно, издавать вот такие вот прикольные звуки. Так, ну а далее у нас а, идет, получается, комбайнер. Что он будет делать? Он, соответственно, просто будет а, убирать уже готовые посевы, то есть, соответственно, их собирать. Давайте-ка еще больше ускорим. Так, вот начи начинается прям бурный рост. Давайте дальше до 500 повысим. И вот, вы можете уже заметить то, что он уже начинает потихоньку собирать. Ну, а далее у нас идет датчик дождя. Давайте-ка сейчас сделаем, соответственно, дождливую погоду. И вы сможете увидеть, да, у нас загорелись а, лампочки. Так, ну, а далее у нас идет пропеллер. Так сказать, а, замена получается водным каким-то лифтом, то есть вы можете чисто так вот стать на этот блок и подняться вверх. Итак, ребят, я вам показал четыре крутых датапака, которые вы сможете сказать, сказать да. скачать по ссылке в описании, точнее посылка. Ну что, ребят, с вами был Банан ставьте лайки, заходите в наш дискорд сервер. Будет еще очень много Интересного Всем удачи, всем пока Приходите на мои стримы